Добрый день, меня зовут Ермак Сергей, я программист компании Count, и сегодня мы хотели представить вам программное обеспечение Restart 3.0 и торговое оборудование, которое взаимодействует с ним. Это принтер этикеток, который печатает перед заказом и для на кухню, фискальный регистратор МАРИЯ-304 и непосредственно терминал, на котором установлено программное обеспечение рестарта в 3.0. Непосредственно у нас есть админ часть программы включения, настройка и фронтовая часть, которую мы сегодня будем рассматривать. Мы имеем фронт, допустим мы можем зайти в этот фронт как под администратором, под кассиром, под официантом, под променом, у каждого из них есть свои национальные возможности и свои фронты. Мы зайдем под главный, под администратором, допустим, и под администратором можем зайти как фронт фастфуд, у официанта, метро, отель, и другие. Допустим, зайдем в официанта, мы имеем план посадочный, то есть, грубо говоря, залы, их у нас может быть несколько, и непосредственно у столика. Допустим, мы хотим оформить заказ на определенный столик выбираем количество персон, допустим, там будет одна персона, выбираем вид меню, который он хочет заказать. В дальнейшем мы можем поменять меню на другое. Допустим, это обед. Мы имеем интерфейс, который непосредственно видит официант. Выбираем, допустим, бизнес-ланч. Выбираем, что мы хотим. Например, первое, второе блюдо. Получаем общую сумму. Делаем выбор. Получаем, что человек заказал. После этого нам надо сделать предчек, который мы отдадим клиенту, чтобы он запомнился с суммой после того, делать заказ и отправить на кухню заказ, который должны выполнить на кухне. То есть мы нажимаем предчек, после этого видим, что он будет отпечатать, и непосредственно на принтер этикеток, принтер чеков, мы можем получить, что у нас есть заказ на кухню, который отдается, и непосредственно гостевой счет, который мы отдаем клиенту, который должен оплатить. После этого, если права у официанта хватает, он может оплатить он может закрыть этот столик, то есть принять оплату и выдать чек, который пойдет на фискальный регистратор. Допустим, мы выбираем этот столик. Вот, у нас есть варианты отменить теперь чек. То есть человек отказался напечатать повторно, если будут открыть этот счет, допустим. Видеть, что, например, мы хотим оплатить, сделаем оплату. После этого можем оплатить как наличными, так и талонами, которые можно отдаваться, так это может еще быть питание персонала. После этого, например, выбираем наличными, на определенная сумма выходит, мы смотрим, что все окей, мы делаем применить. У нас показан итог, оплаченная и какая сдача была. После этого, как все окей, мы можем пробить чек об оплате на фискальный регистратор. Вот. мы имеем теперь оплаченный чек по тому чеку, который выставляли клиент. Аналогично у нас может быть фастфуд. Фастфуд у нас работает немного быстрее. Мы выбираем товары, допустим, и непосредственно можем сразу пробить чек без предварительного предчека. То есть, это если у нас есть бар-ресторан, когда сразу справляется чек, и человек отдает деньги непосредственно парамену или тому человеку, который принимает заказы. Аналогично мы можем, если зайти в, в меню официанта и выбрать столик, допустим, мы можем количество гостей изменить уже в самом этом, можем выбрать карточку скидочную, которая в по умолчанию, или какие-то ручные скидки. Введены. Аналогично мы можем менять меню или добавлять что-то новое. Вид меню можем изменить, мы сможем перейти с обеда на бар и выбрать уже то, что у нас в баре. То есть, И вот например у нас есть незакрытый столик, мы переходим в кассир и кассир просто видит незакрытые столы и непосредственно кассир уже нефициант закрывает, закрывает этот стол. Таким образом мы можем разграничить работу официанта, он просто выписывает перед чеки, выписывает на, на готовку на кухне чеки, а уже кассир оплачивает этот чек. Также мы имеем, имеем возможность зайти в, в, во фронты метродотель депозитные карты, это карточки, которым пользуются клиенты, доставка возможно, оформление доставки еды или чего-либо отчетностью и с этого самого фронта можем или закрыть смену или открыть смену вот после этого можем или открыть другие фронты или завершить траты всем спасибо за внимание с вами был программист компании аккаунт и максимум